Приветствую тебя на канале Сквозь тернии к звездам, меня зовут Ярослав и сегодняшний ролик на тему могут ли буксы заменить полноценную работу. Ответ будет скорее отрицательный, на буксах вам не удастся много заработать, потому что оплата за задание там крайне низкая, не говоря уже про серфинг, письма и тесты. Тем не менее, данный способ заработка не требует особой квалификации и позволяет моментально получать деньги, пусть и небольшие. Итак, при максимуме усилий в день можно заработать 300-500 рублей, и то, если вы будете выполнять дорогостоящие задания от 5 рублей, которые, между прочим, могут довольно быстро закончиться. Средний доход, который можно получать с буксов, не особо напрягаясь и тратя примерно 2-3 часа в день, будет равен 1,5-3 тысячи рублей в месяц, в зависимости от наличия дорогих заданий и вашей скорости выполнения. На мой взгляд, не стоит тратить много времени, пытаясь заработать на буксах, потому что отдача все равно не будет вас устраивать. Лучше обучитесь каким-либо навыкам и займитесь фрилансом. Это будет гораздо сложнее, но эффективнее. Тем не менее, несомненным плюсом буксов является то, что заработок в них при желании можно с легкостью совмещать с основной работой. Если при этом еще использовать рекламные расширения, сокращенные ссылки и социальные сети, то такой доход может стать неплохой прибавкой к зарплате. А если вы хотите увеличить свой доход с буксов, привлекайте рефералов и выстраивайте свою партнерскую структуру. Данный способ является самым эффективным.